Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. И сегодня мы с вами свяжем, вернее, если быть честно, я вам просто покажу, как я вяжу Сам, самый мной использованный окат рукава. Он подходит не для вточного рукава, а именно для спущенного плеча. Спущенное плечо, чтобы окат не делал вот складок под мышкой. Да? Я всегда, всегда делаю окат, хотя бы минимальный, какое бы спущенное плечо не было, но его нужно делать. Я вс практически всегда вяжу, сокращаю по 3 петли. Вот когда я довязала там до длины рукава, минус 5 сантиметров на окат, я закрываю 3 петли. 2, 3 и вяжу до конца ряда. Закрываю я петли и в лицевом и в изнаночном ряду. То есть у меня получается небольшой, плавный такой окат. И сейчас я вам покажу, как закрывать эти петли, чтобы не было ступенек. И тогда вам будет намного проще вшить этот рукав. И шов будет очень таким нежным, не грубым. В общем, таким как надо. Как мы любим, чтобы все было очень красиво. Так, я вяжу до конца ряда. Так, я вам сейчас обращу внимание, что я уже в первом лицевом ряду сделала, закрыла три петли. Я их просто закрыла, как вот только что я вам показала. Вот, лицевой и изнаночный. И начиная с третьего, как бы, ряда закрытия петель, я делаю вот такую вот манипуляцию. Не довязывая до конца одну петлю, вот она. Переношу нить перед работой. Поворачиваю моё вязание. Снимаю вот эту вот первую. То, то есть, вот эта петля у меня здесь осталась. Я снимаю следующую. И вот эту первую одеваю на вторую это я закрыла одну петлю далее вяжу по узору закрыла вторую петлю и третью петлю и вяжу до конца ряда вот здесь вот подтяните видите чтобы не было вот такого вот хвоста здесь нужно подтянуть последнюю петельку вернее первую теперь петельку вяжем узор то есть таким образом мы закрыли три петли этот же способ используется для вязания горловины проймы где угодно где вам нужны как бы постепенные сокращения убавления ну, для круглой горловины для круглой проймы вот везде вы используете вот такой вот способ этих Так, снова я довязываю до конца ряда, не провязываю последнюю петлю, нить увожу за, перед работой, здесь она у меня остается за работой. И на этой спице еще одна петля она осталась, снимаю первую петлю и одеваю на нее эту первую. То есть снимаю следующую и первую петлю на нее одеваю, это сократило одну петлю вторую петлю и третью петлю, то есть следующие три петли я сократила, вот здесь уже равнее ничего, но потом сравняется и так далее, то есть в каждом э, начале, в конце каждого начале следующего ряда я делаю вот такой вот фокус для того, чтобы был плавный как бы окат этого рукава, не было ступенек. Сейчас я вам покажу результат. Вот и смотрите, что у меня получается. Вот такой вот ровный край. Ну, акатик сейчас я вам покажу все. По итогу. И когда вы закрываете последние петли, вы делаете здесь вот то же самое, первые петли, а далее уже закрываете нормально. Ну, удобным для вас способом. И в конце я вот так вот делаю последнюю, протягиваю. И таким вот образом. Вот. И вот смотрите, что у меня получилось. Вот. Вот такой вот плавный, как бы нету ступенечек, плавный, акатик Катик красивый, девчонки, у нас получается. Который потом удобно вшить в вот все а на сегодня все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока